Всем здарова, ребят. Ну что, решил сегодня. Уже не на стриме, не знаю, вечером стримить Бравл, наверное, не буду. Буду что-то другое проходить. Возможно, RDR. А... Определить победителя, в принципе, у нас сегодня. 31 конец месяца и мы с вами должны определить победителя конкурса сейчас я зайду на страничку так вот оно вот оно видосик наш что у нас рабочий стол конкурс на Олегу. Так, комментарии. Сейчас единственная немножко уменьшу. Рабочий стол. Так, есть комментарии я спам по вытаскивал все что было сколько нас Блин, знаю, тут не отображает полностью так идем сюда что вам надо было сделать у вас должна быть открыта подписка на канал все как обычно сейчас где это может быть у вас все тоже могут учить, как-то, где сидит. Додержку свою, ну, пример комментарии и То социальные сети, да, делали репост. А, напишите свой а, суперсал Ну, не иди, а вот именно номерок, разные в разных создавательных не появлялся. Поэтому, ну, в принципе, кто у меня делается, это, это все, что вам надо было. Короче, все как обычно. Связь репост. Леона вытащил себе. В общем, связь, репост. И коммент, куда вы сделали этот репост. Чтоб можно было с вами связаться. Так, окей, поехали. В общем, поехали. 54 комментария. Блин, рендомайзеры, конечно. Что-то нету нормальных рендомайзеров. А так, это у нас так, чтобы вы видели, что я не сижу вот так вот. И генерировать 53 коммента что-то показывает Евгений Беликов вот так вот а, поехали посмотрим на его канал выполнил условия все подписки подписка есть красавчик а, пример комментария вот самый верхний мой то есть вот его пример коммента. А, так, смотрим. ВК это мне надо включить телегу. Так, есть. Репостик есть у него. Сделан. 2005 год. <с, <с, это сколько? 15 лет. Ну, красавчик. Школьник. Так. Как обычно, как обычно. Сейчас это 24 число. Ну, еще 24 числа сделал. Напишут это файка, файковая страничка. Ну, в принципе, хрен его знает. Это случайно не Артемка. Так, ну нету откуда он. 17-х, 2015 лет. Так, связь, репост. О, ну, все тоже, все туда же. Еще и тезка. Ну чё, В принципе, условия выполнил. У меня еще и в друзьях. А что у него здесь Надо будет себе это где-то сохранить Ну, в принципе, у меня видос останется Так, ну что, поздравляю Поехали Ответил Поздравляем с Легой. Так, ну черт, будем... Сейчас, я думаю, зайду на аккаунт его еще. И вы увидите уже дальше награждение. Так. Ну как-то изично просто. Вот, странно. <с> Первый раз, что, блядь, мы конкурс провели и все так быстро. Так, сейчас я с ним спешусь. Так, дисплей выберу пока. В общем сейчас вам залью видосик с награждением еще да еще ребят решил записать по поводу проверки то я провтыкал, чтобы потом вопросов не было вот если открыть момент вот так вот ну то есть видос открыть как-то странно YouTube работает, но оно не открывает. Вот 54 комментария, я не знаю, моего, наверное, или чего комментария не считала. Показывает не все комменты, вот. прогружает не все. Но у меня уже в статистике, да, я могу зайти и посмотреть опубликованные комментарии. То есть так, чтобы не думали, я сам, честно говоря, в шоке, как так быстро вышло. Можно... Оказалось, посмотреть Артемка, вот 5 месяцев подписчик, автор, автор популяр, популярных комментариев в Боде То есть, можно посмотреть, кто сколько подписан на канал. И можно проверить, я вот по его ВК, подписчик уже 10 месяцев. Еще так, я говорил, что я буду смотреть по поводу спама чтобы вопросов не было. И... То есть это реальный аккаунт около года уже подписан на канал. Все, теперь буду ждать от него данные. В принципе, все условия соблюдены окончательно. Потому что есть у нас бомбящие школьники, лю -лю любящие подорвать свой пукан, и не только свой. Но тут все, все четко сделано. Поэтому будем ждать от него данные. Так, ну что, ребят, все, заш... залетел я на его аккаунт. Это Zip, я с ним пару каток а, недавно играл. А, вот такой вот у него аккаунт. 17170. А, Такс, поехали. У нас есть в магазинчике сегодня Spike. Заберем ему Spike, недостающая достающие LEGO. сколько он там, 440 так, 440 что у нас по гемам интересно так, чтобы забрать было а, так, пак такой и можно вот этот еще дополнительно монетки и мегаящик а, и как раз у нас получится а 449 ну, 9 гемов у него украдем, зато заберем может с мегаящика, сейчас что-то вытащим Такс, поехали. Сейчас я заберу дисплей. Такс, такс, такс, такс, такс. Забираем раз. Забрали. И два. Все. Отлично. Забрали. Открываем мегаящик. Сейчас посмотрим, что отсюда. 80 кристаллов. 700. И поехали. Так. Раз. Джеки. Плюс 12. Дино. Рэнк. Бо. Мортис. И на пока Гаджет вытащили. Ну, довольно-таки неплохо. А, такс. Ну что, забираем еще дополнительно вот это. Поздравляю, теперь у тебя есть Олега. Сейчас посмотрим, что у него вообще есть. Спайк Сакура. А, поехали, посмотрим. Что у него теперь есть? Ну, в принципе, у него гаджеты. Блин, у меня гаджеты не, не продаются толком. Один гаджет за сегодня. Что у него по бойцах? 30-34. Вот так вот. Остался у него Ворон или Леон. Макс, Мистер, П. Четыре бойца осталось. Довольно-таки неплохо. Качается. 26 ранг. Задроты, короче. 27 ранг на броке. В общем, такие вот дела, ребят. А, а, все, ждите следующего, не знаю, посмотрим по активу. О, может еще проведем конкурс на Леву. Просто мало народу участвует. Особо тоже смысла. Будет больше народа, будет больше кислорода. В общем, пишите комменты, ставьте лайки и ждите нового видосика. Поздравляю победителя. Всем удачи, всем пока.